Как снимать видео на YouTube? Сегодня мы с вами более подробно разберем эту тему, на что снимать, как снимать, что вообще в целом необходимо для того, чтобы снять видео на YouTube. Давайте определимся, на что мы будем снимать. Это либо будет ваше мобильное устройство, либо отдельная камера. Мобильное устройство больше всего подойдет это либо iPhone от версии 7 Plus, или же это будет Samsung от версии Galaxy S8 и выше. Эти устройства отлично подойдут, так как у них отличная цветопередача и качество картинки в целом Если рассматривать камеры, то я бы предложил вам рассмотреть Lumix G7 Я как раз таки на такую сейчас и записываю Ее цена до 30 тысяч рублей Если вы будете покупать бэушную, то вы еще сэкономите где-то в районе там, 15 тысяч Почему я рекомендую рассматривать бэу технику? Во-первых, это дешевле Во-вторых, если вы будете покупать у какого-либо оператора То, скорее всего, она будет в отличном состоянии Так как операторы достаточно бережно относятся к своей технике Далее, нам важно качество звука. Для звука я рекомендую покупать петличку. Конечно, вы можете заморочиться и купить какой-нибудь рекордер по типу Zoom H1 или иной в аналоге. Но я рекомендую вам все-таки купить петличный микрофон, так как, во-первых, это дешевле, во-вторых, качество звука не падает. К примеру, сейчас я записываю на Боя M1, она стоит до 1500 рублей, и вы ее можете заказать как в каком-нибудь маркетплейсе по типу фотосклада или же с Алиэкспресс. На что снимать мы определились, на что записывать мы тоже определились. Давайте разберемся с освещением. Вот, к примеру, сейчас я снимаю картинку в комнате и освещения здесь не хватает. Для этого нам приходится использовать один софтбокс и еще дополнительную лампу освещения, которая позволяет нам сделать картинку более детализированной. Если снимать в плохом освещении, то картинка будет тусклая, некрасивая, и очень трудно работать при монтаже во время цветокоррекции. Мы прошли полностью этап, что нам необходимо для съемки. Теперь давайте разберемся, что нам необходимо для контента. Во-первых, нам нужен сценарий, без сценария будет достаточно трудно говорить на камеру. Он может быть как подробный, так и тезисный, в чем разница? Если у вас будет подробный сценарий и вы будете его читать прям с лица, то это не будет смотреться естественно. Я рекомендую вам все-таки расписывать тезисно, вот прям пошагово, какие темы вы будете затрагивать и говорить это своими словами. Это вам необходимо, чтобы выдерживать логическую цепочку вашего видео. Сонарий должен начинаться с рассказа о том, какую проблему вы решаете этим видео. Проблема – решение. Весь контент строится на этом. Если ваше видео не полезно и не интересно, то вероятность, что данный зритель задержится у вас на канале небольшая. Если вы в первые 15 секунд не зацепили зрителя, будьте уверены, он убежит. Если он убежит, у вас не будет удержания аудитории. Если у вас не будет удержания аудитории, то вы просто-напросто потеряете этот видеоролик, и ролик потеряется в YouTube, так как не будет нигде рекомендоваться. Если вы помните, это видео началось с того, что я вам начал рассказывать о том, как правильно снимать видео. Соответственно, я вначале внес интригу в данное видео, и каждый видеоролик ваш, каждый сценарий должен начинаться как раз таки с боли, с проблемы, которую зритель, посмотрев, решит. Это может быть, как быстро похудеть, как научиться подтягиваться 20 раз за неделю, как правильно заливать фундамент, как строить дом или как утеплить стену, балкон или как собрать шкаф. Важно, чтобы вы в начале каждого сценария озвучивали проблему, которую вы решите Далее мы должны представиться, сказать, как вас зовут и чем вы можете быть полезны К примеру, меня зовут Дмитрий Половой, с 2015 года я занимаюсь продвижением бизнеса в YouTube Далее нам нужно сделать призывы к действию Призывы к действию, внимание, это очень важная часть Если вы будете про них забывать, если вы будете на них забивать То вероятность того, что вы начнете цеплять свою аудиторию намного ниже, нежели с ними Первый призыв к действию, который необходимо нам сделать, это сделать призыв подписаться на канал. Начать он должен следующим образом: подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео, и обязательно подпишись на все уведомления. Почему нужно гореть на все уведомления? С недавнего времени YouTube запустил новую программу, которая колокольчик разделила на две Категории. Первое ⁇ это показывать исключительно рекомендованный контент, исходя из того, что смотрит ваш подписчик. Соответственно, он не будет получать полностью все уведомления о всех ваших видео. И есть вторая категория, это получать все уведомления И важно делать так, чтобы ваша аудитория подписывалась на все уведомления Иначе они будут пропускать ваши новые видео, которые вы будете загружать на свой канал Далее нам нужно сделать призыв к действию написать комментарий А Для чего это необходимо? Ну, во-первых, это необходимо для того, чтобы ваш видеоролик продвигался Чем больше будет у него активности, тем больше он будет рекомендоваться в похожих или в рекомендованных видео Но для того, чтобы они писали комментарии, важно понимать, зачем они это делают И какую пользу они от этого получат в этом случае нам нужно сделать призыв к действию, написать комментарии следующим образом. Если у вас появятся вопросы, пишите их в комментарии под этим видео, я на них обязательно отвечу. На самые интересные запишу отдельные видео. Что касается основного контента, здесь вы должны затрагивать общие темы, но вкидывать в них от двух до 5 инсайдов, которые реально будут для них полезны и они смогут их применить. Чем больше вы пользы вкидываете в свой контент, тем больше к вам лояльности и доверия. Так как пользователи будут понимать, что вы разбираетесь в том, о чем говорите. По статистике, которую мы проводили, зрители смотрят чаще короткие видеоролики, которые не превышают 7 минут. Из них просматривают где-то в среднем 5 минут. Соответственно, чем больше ваш ролик, тем меньше вы получите удержание. Чем меньше удержания, тем меньше вас будет YouTube рекомендовать. После контента нам необходимо зарезюмировать все то, о чем мы проговорили, то есть тезисно прям пройтись по основным блокам, которые затрагились в основном контенте. Далее нам необходимо сделать призыв к действию и перейти на сайт, на лид магнит, через который мы будем закрывать людей на мастер-класс или уже непосредственно на тренинг или какой-либо курс. Тут важно сказать, что им необходимо сделать, куда нажать, куда перейти, где что оставить. В этом случае вероятность того, что они оставят заявку намного больше, нежели просто им сказать, что ссылка в описании. Далее мы переходим к завершающему блоку. Нам необходимо сделать два призыва к действию. Первый – это поставить лайк, второй – поделиться этим видео. Это будет звучать примерно следующим образом. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему палец вверх, а также поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно. И теперь все, что нам остается сделать, это попрощаться со своим зрителем. Собственно, я выдал вам весь контент, который я планировал заложить в данное видео, поэтому спасибо за просмотр и пока. Итак, давайте подытожим. Нам необходима камера или мобильное устройство для того, чтобы снять непосредственно видеоролик. Нам необходим петличный микрофон, чтобы записать качественный звук. Софтбокс нам понадобится только в случае плохой освещаемости помещения, в котором мы производим съемку. Что касается самого контента, нам необходим сценарий, записанный по структуре, о которой я говорил ранее. После этого вам остается только собрать этот весь материал и передать его в монтаж. Специалистов по монтажу вы можете найти на любой фриланс бирже. Всем спасибо за просмотр, надеюсь данное видео было вам полезно. Оно более подробно, чем той, который вы можете найти на YouTube. Поэтому счастливо, пока, пользуйтесь.